очень мало знает о гомосексуальности, но на 15 минут нам хватит, я думаю. Все, что мы об этом знаем, мы черпаем из трех, из трех больших источников да, в науке. Это из экспериментов над животными, а указка здесь есть, да? Из экспериментов над животными, когда мы кого-то можем насильно сделать гомосексуалом или обратить этот процесс, из наблюдений за животными в неволе, когда мы следим, как они ведут себя в зоопарке, и самая ценная информация, это делают ли так, так животные на самом деле в дикой природе. Ну вот все три, все три источника, я вам сейчас расскажу, что мы знаем. Но самое интересное, конечно, это опыты на мухах-дрозофилах, да? то есть когда мы можем, это самый известный, самый изученный объект во Вселенной, да? Больше, чем о них, мы, к сожалению, не знаем ни о чем, особенно в биологии. И если вы муха дрозофила, то самое сложное в вашей жизни – это процесс спаривания. Да, То есть ваш мозг состоит из 13 тысяч клеток, всего ничего. Это где-то, ну, как самая мелкая крупинка соли, которую вы можете найти. Да? Но при этом как бы, ритуал ухаживания и спаривания очень-очень сложен. Самец в определенное время, это там где-то пятый день его жизни, должен подойти к самке под определенным углом. Да? Если он будет стоять под другим углом, ничего не получится. После этого он должен потрогать ее передними лапками за определенный участок ее тельца, если за другое тоже ничего не получится. Потом он должен спеть и определенную песню, и не дай бог, он споет эту песню на тон выше или тон ниже, у него ничего не получится. Потому что самки очень сильно различают да, песни разных самцов в разном состоянии и разных видов. Да? После этого он должен облизать, опять-таки, определенную часть черевца этой мухи. Ну, ну и, собственно говоря, после этого происходит эти 15 секунд незабываемого, незабываемого экстаза. Во все-таки период да, оба, оба представителя да, должны определенным образом пахнуть. То есть самка должна пахнуть частично напоминать запах еды, а самец тоже должен испускать целый ряд, целый ряд феромонов. Если что-то в этом не так, у них ничего не получается. Э, так, что ж такое? Э, и тем не менее, при том, что у них поведение очень сложное, да, на них удается мутации в одном единственном гене вывести линии, которые будут практически полностью гомосексуальны, да, то есть в которых самцы будут ухаживать только за самцами. Выглядит в эксперименте, это вот так вот, да, вот, когда такая вот очередь из самцов начинает ухаживать друг за другом. Иногда это выглядит как такие круги, да, то есть они начинают ухаживать друг за другом по кругу. Это не совсем корректная модель гомосексуальности да, в природе, потому что причина этого… Есть, например, мутации, которые приводят к трем таким вот линиям. Это мутации гений, которые позволяют им путать сигналы друг друга. То есть самцы начинают ухаживать за другими самцами, потому что искренне верят, что они пахнут самками. Они начинают просто путать запах или путать песню друг друга. Поэтому это у них все происходит. Другой источник информации о гомосексуализме в природе поступает от нас к нам из, из содержания животных в неволе. Да? Известный исследователь Морис директор Лондонского зоопарка, написал прекрасную книжку, которая называется «Людской зверинец», где проводят аналогии между нашим с вами поведением как людей и поведением животных, которые он наблюдал в своем зоопарке. И говорит, что большая часть проблем, с которыми мы стыкаемся в жизни, они на самом деле исходят из того, что мы с вами очень близко друг к другу живем. Да? И если бы мы жили в дикой природе, как бы у нас бы этих проблем не было. И вот он приводит, например, 9 причин, почему, почему животные в его зоопарке занимаются любовью. Да? И вот на самом деле они очень разные, да? они похожи на то, как, как это делаем и мы. Да? То есть на самом деле животные не делают это только для размножения. Да? У них куча других причин для этого. И вот один из видов, которые демонстрирует гомосексуальное поведение в неволе очень часто, это вот эти вот пингвины. Да? Они образуют пары между собой. Антарктический пингвин образуют пары между собой, ухаживают за потомством, им самки как бы нужны только для размножения. То есть э, густота вселение этих животных, да, то есть факторы внешней среды, очень сильно стимулируют в них это поведение. Самый ценный опыт, да, который мы получаем, это за наблюдение в дикой природе, да, ну, понятное дело, что можно внести какие-то мутации, можно как-то подействовать на организм извне, да, но встречается ли это самопроизвольно само по себе, да, то есть есть ли гомосексуализм в природе. На самом деле он есть и в некоторых формах, да, то есть вот известные всем Бадамбо, наши не самые близкие, но вторые наши близкие родственники занимаются сексом большую часть дня, вот занимаются в разных комбинациях, по двое, по трое, и на не очень обращают внимание. Для них секс – это акт коммуникации и взаимодействия между собой. То есть они кучу сигналов передают таким путем. Но есть другой интересный вид – вот эти вот бараны, среди которых, что бы вы с ними ни делали, в какой бы части мира вы за ними ни наблюдали, у них всегда в популяции 6%, самцов которые... 6 самцов, которые всегда будут предпочитать самцов. И с ними абсолютно все нормально. Да? У них нет никаких мутаций, у них нет никаких воздействий извне. Да? Они просто любят это делать. Интересно, естественно, что с людьми. Да? Очень большой вопрос возникает, как будто бы да, гомосексуальность когда-то бывает больше, когда-то меньше и так далее. На самом деле, скорее всего, это не так. Процент гомосексуальных людей всегда был приблизительно одинаковый. Ну, мы так думаем. У нас нет причин считать по-другому. Статистики корректной в этом области нету, да? самая корректная, наверное, исходит из вот этого вот сайта по частоте просмотров разного контента, и она гласит о том, что приблизительно вот эти вот цифры, да? то есть около 4% людей, это те люди, которые так или иначе имеют, ну там есть разные, разные классификации, но скорее всего являются гомосексуалами. Кроме того, что есть люди, которые демонстративно да, то есть ведут такой образ жизни, есть еще и другие опросы, очень интересные. Какой процент людей при раз... в разных этих исследованиях, да, которые здесь представлены, хоть иногда в жизни задумывались над тем, что для них привлекательными являются особи своего же пола? И вот, например, в некоторых исследованиях да, число открытых геев, да, 3%, 4%, 2%, но число людей, которые иногда думают о том, что люди своего пола для привлекательны, вот такое. Да, около 10. Это подводит нас к очень интересной идее, да, которая на данный момент все еще является господствующей, да, которую предложил известный, известный исследователь гомосексуальности, да, ну и вообще сексуальности. Так, вернуть. Альфред Кинси, да, это были 40-50-е годы, он исследовал, он исследовал американцев и пришел к такому выводу, да, что гомосексуальности как таковой не существует. Есть беспрерывная шкала предпочтений человека от нуля до шестерки, да? где единица и шестерка, когда, это когда люди предпочитают особей только противоположного или в случае шестерки только своего пола и никогда в жизни не думают о сексе с другими, с другими людьми. Но тем не менее между ними есть непрерывный континиум 1, да? 2, три, 4, 5. Это те люди, которые допускают такие связи, которые живают их, которые их практикуют или другие формы. Да, то есть гомосексуальности нету, каждый человек рождается бисексуальный, да, и в ходе жизни по тем или другим причинам сдвигается в ту или другую сторону. Сам Кинси относился к твердой тройке. И все-таки, да, а в чем причина, почему, откуда образуются, вот эти вот, эти откуда получаются вот эти вот проценты, да, 3-4-5 или сколько мы там умеем. Самая интересная теория, да, и которая, наверное, исторически была первая, что есть некий ген гомосексуальности. Да, то есть есть э, люди рождаются уже с четко, четко определенной концепцией своей сексуальности, кем они будут. Да? Ну и как, так как у нас все генетическое, то логично было предположить, что есть такой ген. Вот это вот известное исследование 93 -го года, когда вроде бы, да, в журнале Science, когда вроде бы исследовали пары близнецов, мальчиков геев и мальчиков негеев геев, однояйцевых и двуяйцевых, и удалось найти хотя бы не ген, а то место на хромосоме, которое очень, четко отвечает, ну, э, очень сильно связано с этим признаком. Да, это, это очень известный локус, он находится на самом-самом плече X-хромосомы, это для нас будет важно, да, так называемый XQ28. В Америке выпускали даже такие футболки, которые назывались там «Мама, спасибо за QX28», да, потому что вот именно вот в этом вот месте, мы не знаем, за что, что делать этот ген, но в этом месте, на этой хромосоме, есть ген, который очень часто встречается у гомосексуальных мужчин и, скорее всего, приводит к такой форме поведения. Дальнейшие исследования показали, что, скорее всего, это не так. Да? Тем не менее, гены, которые способствуют гомосексуальности, есть. Да? Вот это вот исследование прошлого года, когда такие гены найдены, они разбросаны по хромосомам и чаще встречаются у данных людей. То есть генетическая предпосылка к развитию такого поведения у нас с вами есть. Это важно для нас, потому что эти работы начались с 70-х годов. И именно благодаря ним отношения с социумом, по крайней мере, в Америке, удалось сместить в положительную сторону для восприятия такого, таких людей. Да? То есть, как только начали публиковаться работы, что есть какие-то гены гомосексуальности, число людей, которые в Америке начали думать, что гомосексуальность – это не выбор человека, это врожденная характеристика, а по каким-то причинам именно этот тезис является очень важным для социума, стало серьезно расти. да, сейчас это приблизительно 50 на 50, хотя раньше это было всего 13%. То есть это заслуха исключительно таких генетических работ. Вторая противоположная теория, которая которая рассматривалась как, как теория развития гомосексуальности, которую предложил Фрейд. Фрейд всегда говорил, что гомосексуальность точно не лечится, всегда посчитал ее вариантом нормы и отказывался лечить гомосексуальных пациентов, помогал им только для справиться там, с неприятием себя, такими делами, да, неврозами и прочими делами. Но тем не менее он считал, что люди рождаются бисексуальными и в ходе жизни выбирают ту или другую стратегию поведения и что гомосексуальные мужчины развиваются в семьях с авторитарной матерью и отстраненным отцом. Да, вот такая вот было его наблюдение. Дальнейшие исследования, сейчас психологи четко уверены, что это действительно так, но это уже причина, что это уже следствие, а не причина. Да? То есть как только родители видят, что их ребенок, мальчик, да, развивается не совсем мужественно, так как они ожидали, исходя из своих стереотипов, то отец начинает отстраняться от воспитания, а мать берет бразды правления на себя. Да? То есть это действительно наблюдается, но это уже следствие, а не этот самый. Доказательством того, что это, скорее всего, не работает, теория — это известная история Джон Джон Джон, когда э, родилось двое мальчиков-близнецов, им делали обрезание, это была Америка, 78-й год, им делали обрезание, и одному из них сделали обрезание настолько неудачно, что он лишился своего полового органа. Родителям предложили э, интересный эксперимент, сказали, ну как бы мужчина, он будет всегда плохим, да, давайте мы из него сделаем девочку, да, и вы от него это скроете и будете воспитывать его как девочку. 12 лет это девочка, ну это условное имя, естественно, Джон, потом настала Джоан и сделали операцию, очень много серий операций. 12 лет э, семья умалчивала, кем она родилась, да, все знали ее как девочку, она принимала очень сильные гормоны и так далее когда ей было 15 лет, она наконец-то избавилась от, жуз, от жуткого невроза, потому что она очень сильно страдала, у нее были психические нарушения, она всегда чувствовала себя все равно мальчиком. Хотя мальчиком она была ровно 8 месяцев своей жизни, да, пока, не сделали, пока не сделали вот это неудачное обрезание. История ее печальна, да, потому что она потом сделала операцию обратно за очень большие деньги, все, которые у нее были. В 21 год она сделала операцию обратно и стала мальчиком, но в 30 лет все равно покончила жизнь самоубийством, да, потому что жизнь у нее все равно не сложилась. Это все как бы вот результаты того, что человека невозможно воспитать в другом гендере, чем он родился. А вот теперь, внимание, господствующая концепция, да, она, скорее всего, неправильная до конца, но, по крайней мере, это единственное, что у нас сейчас есть, да, это то, что объясняет, почему люди предпочитают партнеров того или другого пола. Ее предложил, ну, наверное, Дик Swap, да, то есть это директор Голландского института, института изучения мозга, который проводил очень много наблюдений, и теория звучит так, да, что гомосексуальность – это врожденная, но не генетическая характеристика. Что это значит? Это значит, что во время развития эмбрионов в утробе матери э, есть определенный гормональный фонд. Гормональный фонд женщины и гормональный фон гормоны, в первую очередь, тестостерон, который выделяет сам эмбрион. И вот от того, насколько много тестостерона выделяется, э, мозг развивающегося ребенка, вот на вот этом вот континиуме, да, от единицы покиньте до шестерки, приобретайте или другие черты. Да? Если тестостерона очень много, у нас получается брутальный, очень сильный такой мальчик, если его мало, то его мозг феминизируется, да, и он в той или другой степени предпочитает партнеров своего пола. Есть ли отличия, да, можно ли отличить, действительно ли в мозг, по мозгу можно ли отличить, людей одной и другой ориентации. Но ну, на самом деле, неврологи очень мало знают что о мозге, да, и если дать два мозга, мужской и женский, они с трудом отличат, отличат даже один от другого. Вот. Но, тем не менее, тот же Сваб все время искал этот участок, и действительно он нашел его, это такое, ну, красноречивое название, да, Айнах-3. Это одно из ядер гипоталамуса, да, которое, ну, вот вот так вот отличается, да, это гетеросексуальный мужчина, это гомосексуальный. Ну, разницы найти невозможно, да. Более того, тут очень много ошибок в эксперименте, потому что все гомосексуальные мужчины умерли от СПИДа, эти нет, да, поэтому как бы разница в мозге, разница в мозге между теми и другими анатомических вы найти не можете. Но можете найти разницу в работе этого мозга, да, тех и других мужчин. Вот интересная работа, которая говорит, что у нас происходит что-то подобное с мухами, да? У людей при развитии. Вот эта вот штука, это единственный кандидат на феромоны у мужчин. Ну, у людей вообще нет феромонов, да, то есть мы не привлекаем друг другу по запаху, так как это делают там мотыльки. Но если бы феромоны были, да, то вот это вот два вещества, это они. Вот этот мужской феромон, который в мужском поте, а это женский, который женское женской в основном и вот э, у мужчин и у женщин, которые не традиционных сексуальной ориентации, у них нет восприя... чувствительности к мозг не реагирует да у них есть чувствительность мозг не реагирует на феромоны противоположного пола то есть подобно тем мужкам это естественно, следствие это у них нет мутации. Да, просто в ходе своей жизни и формы своей деятельности они стали нечувствительны к половым вот этим вот завлекающим гормонам представителя другого пола да, а стали восприимчивы, возбуждаются от запаха представителей своего пола. То есть такая штука, такая штука действительно есть. Ну и самое интересное, да, то есть, а почему, собственно говоря, гомосексуально закрепилась? Это явление, которое у людей все время встречается, да, 3-4%. У некоторых животных это тоже несколько процентов, оно все время есть. Эволюционно оно невыгодно, да, потому что эти особи не дают потомства или дают его очень мало. Но тем не менее оно все время, время как-то поддерживается. Ну вот единственная концепция, которая сейчас является господствующей, которая, ой, съехала, да, и называется «Теория антогенистической плеотропии». Она говорит о том, что ген гомосексуальности, скорее всего, есть. Да? Он, скорее всего, есть, и он имеет, когда он попадает Мужской организм да, он приводит к развитию гомосексуальности. Этот мужчина не дает потомков. Но когда этот ген попадает в женский организм, он дает женщине возможность родителей воспитать, успешно воспитать большее количество детей. Да? Ну, например, это некий ген там, нежности. Да? Ну, вот ген нежности хорошо, хороший кандидат на ген гомосексуальности. Да? Для мужчин он приводит там, к другому поведению, а для женщин он позволяет им быть более хорошими матерями и воспитать большее количество детей. И За счет того, что эта женщина будет воспитывать больше детей или рожать больше детей, чем женщина без этого гена, да, то в среднем вот эта вот пара э, брат и сестра там в третьем поколении дадут больше детей, да, чем люди, у которых данного гена нету, даже несмотря на то, что мальчики в этом семье не будут оставлять после себя детей. Да, вот за счет этой вот компенсации, что ген по попадающий в разные организмы, дает кому-то бенефиц, а кому-то э, не, не дает иметь детей, да, все равно передается. Да, и вот эта женщина будет пассивным передат, передаточным звеном вот этого гена. И, и он наследуется всеми его дочерьмя, дочерьми и сыновьями. Ну и последнее, да, мы знаем, что гомосексуализм встречается тут у 450 видов, сейчас мы знаем, что это более чем у тысячи, да, но гомофобия встречается всего в одном, да, и когда вы думаете о том, насколько это природно или нет, ну вот, не забывайте вот это вот. Спасибо большое за внимание. У меня два вопроса, Я постараюсь очень коротко. Вы даже в своей презентации вживали два терміни — «гомосексуальность» и «гомосексуализм». Как все-таки правильно говорить и почему? Это первое вопрос. А второе вопрос — вы наводили пример из «Джон, Джоан, Джон». Чи ви могли бы раскрыть між между сексуальной ориентацией и гендером, гендерной идентичностью? И насколько этот пример, в принципе, который касается гендерной идентичности, а не сексуальной ориентации, наскільки він якби.. Как бы... На тему uh -huh. презентации. Uh -huh. uh -huh. э, ну, история с гомосексуальностью, гомосексуализмом, какова? Да? То есть, как бы оба термина предложены с самого начала, да, то есть это еще конец 19 века, да, когда эти термины возникли одновременно. Разница между ними в разных языках плавающая, да, в каких-то она вот такая, каких-то она вот такая вот, но в русском, да, то есть Кон нас убеждает в том, что корректнее употреблять слово гомосексуализм, потому что оно меньше нас отсылает к медицинской терминологии. Только поэтому, да. А гомосексуальность, как бы, больше имеет аллюзий к медицине, поэтому, как бы, так гомосексуализм, гомосексуализм больше имеет отношение к медицине, да, гомосексуальность больше к да, Поэтому вот гомосексуальность, да, более предпочтительна. Но это его мнение, да, все остальное это на, на ваш рост, Да, то есть, как хотите, как хотите, называйте. Э, насчет э, транссексуальности, да, и сексуальной ориентации. Э, э, пример да такой то есть на самом деле джоан она имеет очень большое интервью да если вы его читали там 24 20, 20 часовое интервью когда она о все перепетии он она рассказывала все перипетии своей жизни, и там очень много нюансов, связанных с его ориентацией и с сменой пола. Ну да, вопрос скользкий, да, то есть насколько можно вот трансгендерных личностей применять к ориентации. Ну, к сожалению, у нас нет других экспериментов, да, ни один из родителей еще не поставил такой опыт, чтобы одного сына, однояйцевого воспитывать как гея, второго нет. Поэтому у нас информации такой нет, поэтому приходится вот оперировать тем, что есть. Да, пожалуйста. Если бы ты рассказал о именно про этих же мушек, в которых выявляли гомотиктуальность среди самцов, среди многих видов, насколько все эти исследования применимы к женской музыкальности? Ну, это исследование практически не подлежит, это очень сложно, да. Есть работы, их очень мало, да, генетика женской гомосексуальности не изучена практически вообще, вот эндокринология чуть лучше, там есть кое-какие наметки, но у мух есть, у мух есть мутация, которая делает самок тоже гомосексуальными. То есть у мух такой есть, но это одна против там восьми мужских, да, намного да, сложнее. Ну в природе мужчина все, ну а самец более активное начало, поэтому за его гомосексуальность она очевидна, да. Женщины как бы у них немножко там, ну самки у них там сложнее, это просто наблюдать банально. И не всегда это можно назвать гомосексуальностью, да. То есть у них Может, там в принципе, в да, да, да, есть очень, есть очень много видов, где это самое, у птиц в частности, да, то есть где самки образуют прочные пары, да, у них у сам, просто ритуал ухаживания в основном это прерогатива самца. Понимаете? Поэтому это можно наблюдать. А у, у, сам, у самки это больше крутится вокруг потомства, поэтому у тех же пингвинов есть такое, что две самки собираются они воспитывают потомство, но можно считать это гомосексуальностью или это уклад семьи, семьи, да, потому что уже больше семья, а не ориентация. У животных нет ориентации как таковой, мы не знаем, что они думают. Можем только наблюдать, что они делают, а самки делают меньше, чем самцы, поэтому тут сложно чуть, -чуть. Да относительно гомосексуализма в вот, нетерпимых обществах, менее либеральных, ну, например, у нас в меньшей мере, ну, например, в России, ну, существует, не знаю, такая спекулятивная тема, да, телевизионная даже, а, на эту тему снимается много разных сюжетов. А, о том, что ну, гомосексу... гомосексуализм, он приводит приводит там да, на генетическом Я уровне прощения, мы не можем обсуждать политику в Доме книги. Это принципиальная позиция Дома да. книги, Я не, я, я... не Мы Хорошо. стараемся вот, максимально избегать вообще любых контактов с политическими Конечно. вопросами. — Хорошо. А -а -а -а. Пропаганда гомосексуализма якобы приводит к вырождению... Ну, там, здоровых людей, нации и так далее. Есть, таким образом, то есть социальная политика относительно этого вопроса может влиять на, ну, то есть, на увеличение количества геев в обществе или, там, ну, или абсолютно, в обществе. абсолютно никаким, да, то есть точно так же, как вы гетеросексуалы, никогда не убедите быть гомосексуалом, да, точно так же и здесь. Это, эта пропаганда позволит людям, которые страдают неврозом в силу своей неопределенной ориентации, да, приобрести ориентацию. Увидеть, что такая вариация, вариация нормы есть, да, говоря, и что ее можно сделать. У нас есть определенный уровень э, ну, бисексуальности. Угу. То есть если э, в этом обществе, то есть относится тербимок, э, да. э, то есть там будет больше гев или нет? Нет, нет, нет. Нет, там будет ровно столько геймску, сколько гев заложено в том, что природа. То есть 6% как у барана. Да, да. Они просто будут члены и не будут закрываться. Действительно мужчин и женщины. А какой процент разницы ее? женский и мужской гомосексуализм и бисексуализм? Мужской и женский. Есть какие-то цифры? Статистика очень сложна, да, то есть я недавно недаром, недаром передаю хабу, да, потому что там есть какая-то цифра объективности, да, во всех остальных очень сложно. Женский он более факультативный, да, то есть да, исследователи отличают, да, что это больше ничего. Вот, После уроки. Э, почему-то да, у них да, но почему-то у женщин чаще встречается факультативный, чем нет, ну, их меньше, да, то есть среди женщин, но опять-таки исследований очень я не знаю, нам вообще, чем связано, почему мало исследований на женский и думаю, в <соцентричной> <соцентричной> Потому что женок меньше выноути, нижего исследований. Меньше чего? Женок меньше чем мужчин. Ну, отчасти, отчасти, отчасти да. Отчасти, ну, есть другие причины. Теория Дико-Сваба, я понимаю, направлена только на мальчиков, правильно? чего? Дико-Сваба по поводу... Да, <связывание> ну его исследования подтверждают это, но в теории он, он говорит и про девочек то же самое. Да, то Тестерон на девочек мозг лет точно так же. То есть когда он делал вскрытие, да, он скрывает только мальчиков. Вот так, эти мозги ему достались. Ну, да, 15 да. вот этих вот мужчин ему достались. Женских он, он не вскрывал, поэтому доказательств нет. Да, может другой, я не знаю. Хорошо, спасибо. Есть мнение, что женский гомосексуализм, это даже весело, интересно. А общество нетерпимо к мужскому гомосексуализму. Почему? Ну это социальные вопросы, я не знаю. Патриархальное общество, ну... Там, знаю, там, знаю, кто может У меня такое Таурия ощущение, такое что так не всегда Более социальный вопрос, почему чем? общество нетерпимо? Ну, Греция, да. Да, да, Греция вообще жестко Ну, может быть. Если только потому, что он регулируется мужчинами, по крайней мере, mm -hmm. и им интересно посмотреть даже от вихомосексуализма помимо этого, ну, мне кажется, нетерпимость с точки зрения ну, двух женщин, живущих вместе и активно заявляющих, что они есть пары, проявляются точно так же по отношению к двум мужчинам. Просто а, чьи эпигенаточные корреляции гомосексуальных. Ну эпигенетически это что значит? Да? А по участку Питание Да, я, <сих> ж, я <сих> как раз это хочу начать, да? то есть это что значит, что э, мы вроде бы нащупали ген гомосексуальности, да? который вот, вот есть, да, а есть как бы э, эпиген, то есть когда тоже что-то есть в ДНК, но что можно отменить, да? то есть что вот как бы э, ну, ну, вот как-то так, да? то есть там чуть-чуть выше ДНК. То есть еще очень далеко до психологии до воспитания, но что-то очень глубоко на пределе генов. Такая статья была год назад, но к сожалению это жуткая профанация. Да? То есть, если ты разбирался, ты дошел до первоисточников, ты знаешь, это работа, это курсовая работа одного студента, которая еще до статьи не очень далеко. То есть, скорее всего, это утка, да, то есть такой нет. А еще показал. Теория может быть, да, но вот та вот утка, которая была год назад, это, это все-таки утка. Девушка а -а -а. Ну, можно знать, по вашей лекции так поняла, что вот этот вот как раз э ну, ген, который предопределяет э сексуальную ориентацию в будущем то есть он делает поведение более, например, феминным, да. но с такой, если, ну, исходить из этой теории, получается, что люди, которые владеют большим количеством эмпатии, но мужчины более феминных поведений, таким образом являются, как бы э, гомосексуальными. но с другой стороны, я знаю очень много э, гетеросексуальных парней, которые намного феминнее меня и намного эмпатичнее. но с другой стороны, я тоже знаю гомосексуальных, которые достаточно брутальны. то есть что именно является тем фактором, который привлекает, э, ну то есть не поведение а феминное, скорее всего, все-таки привлекает э, гомосексуальных людей друг друга. Что, то есть вы начинали там вначале говорить вот про запахи, про феромоны, вот меня это интересует. Что их набегают? привлекает людей? Это есть такая лекция на два часа, да, то есть там подробно это все изучено, как мальчиков, девочек, девочек мальчиков, там очень длинный список и очень интересно как бы Я, ну тут, тут это мне не удастся затронуть. Э, э, Брутальность, феминность и так далее. Шкала, да, беспрерывная, то есть феминность можно выразить в каких-то единицах, да, от одного до ста, и все, да, и где-то на этой шкале появится этот человек, да? наложено на это степень его осознанности, там, выведет его на какой-то уровень сексуальности, да, там, открытость копка еще куда-то и так далее. Ну, как-то так. А вот а, насчет, например, научно-психологического мнения, я думаю, были попытки лечить таких людей. Были э, как бы <съединенных> когда действительно люди переходили и говорили, что это была ошибка или у них появлялось физиологическое какое-то лечение на нормальное или ненормальное. Были такие случаи. Ну, нормально-ненормально <съясническая> я не говорил тогда. Э, <съединенных> <съединенных> <имеют, наоборот. съединенных> не, люди лечили, да, естественно. То есть, очень отдельная история, как, как было, когда это было диагнозом, когда это не было диагнозом. Сейчас, естественно, это не патология. Сейчас, естественно, это вариация нормы. Когда это считали патологией, это Лечили, лечили теми способами, которые понимали Успешно? тогда, то есть когда, понимали, то есть, когда ничего не понимали, то есть мозги лечили, да? в основном это было там, ну, то, что называется, выработка рефлекса, да, есть по простому, да, человеку показывали фотографии там мужчине, да, кому показывали фотографии, голых мужчин и женщин, на мужчин давали разряд тока, на голых женщин ничего не давали, да, и вырабатывали рефлекс. Да, то есть очевидцы пишут, что ничего кроме рвотного рефлекса на экспериментатора такие опыты не было понимали понимать. Первые ошибки были в том, что их давали поочередно, да, то есть а организм мужчины не мог так быстро работать, да, и он не понимал, на что идет импульс, на что его бьют током, на это и на то, ну и так далее. Потом их скорректировали, ну так далее. То есть успешных примеров. Это одно было одной из аргументов, почему исключили из классификации патологии. Потому что не удалось, 20 лет лечили, ни одно человека вылечить не удалось. Да, что у него не разрылся а после этого неброс. Да, гармонично, так никого не получилось, соответственно, это не патология. Ну, там еще есть другие причины, почему это не патология. Yeah, а вопрос, какие прогнозы вообще будут увеличиваться количество этих? С ростом терпимости в обществе количество гомосексуалов популяции дойдет до биологического числа. Да? То есть все, кто рождены такими, смогут быть такими. Все. Выше это никогда не будет. Вы никого, вы никого не убедите, что он э, должен любить другого человека. Да? да, если генетические изменения. Но генетических изменений у человека не происходит. Ну, как там, с ходом эволюции не происходит практически. Никаких. А предупредить да? -то Это число встроенный. постоянное, да? То есть смиритесь с этим. Там 4-5-6%, а то было всегда в Древней Греции, есть у нас, будет через тысячу лет. Да, то есть оно больше чем на процента 2 изменится, но, как генетика скажи, не может да? Нет процессов, чтобы изменить это 10 раз Вот эта цифра будет можно предупредить как-то это развитие там тестостероном как-то, ну или то есть в раннем... началось, да, то есть людям, мужчинам гомосексуальным, кого ли тестостерон, в надежде на то, что, так как тестостерона у них мало должно было быть, mm -hmm. да, то это вернет их в форму гетеросексуальную, но ну, ничего кроме повышения либидо это не приводит, то есть, они, то есть тестостерон и любые манипуляции с гормонами у людей не приводят к смене ориентации, да, то есть тысячу раз пробовали, Нет, А на раннем было? этапе, когда только вот... Ну, где, вот у женщины мало тестостерона, там и вот если именно на таком уж очень раннем этапе yeah. делать. Ну, таких не делали, или uh, так не делалось, это да, Даже на мышах yeah. такие опыты провалились, там по другим причинам. Yeah. Вот, но на людях такое не делали, yeah. да. ну, Как получается, как получается вот, форма эта, мы понимаем, можно ли это скорректировать, или таких ну, опытов не было, может давно нет. Uh -huh. Вы только что сказали о том, что там это присутствует тысячи лет, да? Но исследовать это начали вот недавно если мыслить в рамках тысячи лет каким образом откуда статистика за вот все то время пока этим не занимаюсь не у меня нет никаких как, как ретроспективно можно было определить что тысячу лет назад было, ну, было такое же никак этим занимались все по литературным источникам мы знаем да то есть по каким-то прескам на греческих таблицах мы знаем что такое было да процент понятно что дело никто не, не, не, не а знает ну, Про баранов могу точно сказать, что у них там было поколение процента дина. Ну, можно судить, по, ну, по, скажем, деревни даже были специальные отряды, такие ну, как, вот, может, некоторые знают, священный лоб. Ну, так да. назывался их отряд. А, дело в том, что мужчины кому они сражались при чем-то И это дико повышало эффективность этого отряда, потому что никто не мог сбросить своего <связано> <И> <связано> Получается, что вы, если взять, ну как бы, в этой армии, <связано> то можно, быть, можно будет увидеть, вот, сколько когдашней армии... <связано> вопросы Я читал такую историю насчет перенаселенности. Когда организм, неважно животное или человек, чувствует, что ограниченное пространство много других особей, то у него развивается гомосексуальность. Чисто как это механизм эволюции? Ну, действительно, такое есть. то есть тут гомосексуальность работает как одно из в обратной биологической связи, как Некий лимит на размножение, да. Так же как включаются другие поводы размножения. Да? То есть, уже, там, все 9 включаются в том ситуации десятков. Как один из вариантов, да. Ну да, есть А, Тогда вопрос, вырастет ли этот процент с ростом популяции? Ну, он вырастет даже скорее в связи с увеличением освещенности по ночам, да, больше, чем с количеством население, да, есть, ну, долго рассказывать, сказать, свет айфона ночью больше влияет на наш мозг там, чем, чем густота людей вокруг вас. Да. Ну, это там <соцентричный> Там очень интересная история, я до конца не помню. Нет, они были полноценными членами общества, там с ними все нормально. Да? Когда наблюдают за серыми гусями, да, то есть, когда это итологи наблюдают, там наоборот, дома сексуальные пары гусей они являются вершиной иерархии в этом осени, да? То есть, как, вот Они совершают ритуал брачного крика, они кричат друг на друга, это значит, что дальше они пара. Все, они спариваются с другими самками, тоже самки не перестают. Вот. но это пара самцов они держат крышу все Они пользуются супер С лебедями такое есть, Два вопроса. Можете прокомментировать, чи это миф, чи нет, чи це, это может? про просто Джон и Джоан. Якщо, наприклад, ну зараз, питаєння усуновлення, дуже гостросцій. Чи можуть ці діти, чи вони, як? Не хоть для того, что они станут гомосексуальными, или... в гомосексуальных парах, дети да, да, в это был очень активно обсуждаемый вопрос. Последние исследования говорят, что... Э, действ, э, Большинство, значит так, да, как сказать, большинство детей, которые воспитываются в тех и других парах, все равно становятся гетеросексуальными. Да? Но у гомосексуальных пар детей на 3% больше эти дети становятся гомосексуалами. Да? Но скорее всего это не за счет воспитания, а за счет того, что у них есть пример открытых отношений в такой форме. Да? Потому что 3% это, ну, это ни о чем. Да? Ну нет, то есть воспитание, все опыты по перевоспитанию, они проваливаются и семьями наблюдения есть, они, ну, они не, не, не влияют. Так, последний вопрос я хотел задать. Да. Можно узнать ваше мнение о том, почему в современной массовой культуре такое большое количество людей не традиционной сексуальной ориентации? Есть ли какая-то связь между активностью человека? Ну, общество стало более терпимым, то есть эти люди были всегда. Выглядели. По биологическим причинам. Ну больше, этот процент, чем... процент, ну, вот мы... А с чем их нема детей, и пич часто заниматься себя. Да, Это другая очень интересная ну, теория, которую можешь. я, наверное, скорее всего, скорее всего, закончу этот самый да, который которая говорит о том, что почему очень много творческих людей в да, нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому что, если подумать, да, природа этих эти людей может так. Да? природа этим людям этим... дала классный резерв, да? да? то есть сил. Им точно не нужно, и, возможно, это одно из значений эволюционных, да. да. У, них, оно, у них за забрала очень мощные э, мощное время, времяпрепровождение, да. пояс самки, ухаживание за ней и воспитание детей. Да. Ребенка надо родить, кормить потом следующего и так далее. Этот человек природы освобожден от вот этих вот действий. Да. Возможно, это освободившееся время он может не тратить на что-то другое. друга. Поэтому люди творчества очень много в Спасибо большое за внимание.